Друзья, всем привет! С вами снова канал Easy Трейдинг и его ведущая Седро Григорий. Сегодня мы посмотрим кое-что интересное. В центре новостей нефть последние две недели и разные СМИ спекулируют новостями по нефти. Хотя, по сути, что происходит, запасы нефти в Саудовской Аравии уменьшают в огромных темпах. Поэтому пока рынок еще не отыграл свой подъем, он ожидает того, что выйдут новые спекулятивные истории. Посмотрим, что происходит с самой нефтью на рынке. Если мы с вами перейдем на двухмесячный график, мы увидим опять же ту картину, о которой мы говорили не так давно. нефть ложится в горизонт, вернее индикатор. Аллигатор ложится в горизонт и скорее всего вокруг этого аллигатора будет движение в цене в разные стороны, в разных направлениях. Собственно, волатильность может понижаться, вот как было в предыдущий период. Но движение будет сосредоточено где-то здесь, в этих пределах, ни больше, ни меньше. Америка всячески, видимо, пытается как-то перешибить наш конкурентные преимущества по нефти. И в то же время вся мировая индустрия нефти понимает, что... За низкими ценами на нефть просто все будет весьма и весьма печально. Так, если мы с вами перейдем на недельный график. На недельном графике аллигатор э, разворачивается вверх. Якобы посмотрим, что будет дальше. По крайней мере, здесь еще нету ну, чистого разворота. И у нас есть пока... Возможно, продолжающееся инерционное движение вниз. Посмотрим, куда может идти цена. На дневном графике мы видим, что индикатор-аллигатор развернулся вниз. И, скорее всего, движение пока не останавливается. Оно будет довольно сильным. Но вот синим треугольником, я, прямоугольником, я видел для себя то место, в котором, в принципе могут остановиться котировки нефти, хотя следующий уровень здесь у нас находится. Направлено ли движение вверх? Ну, а, чисто по фундаментальным соображениям, да, движение нефти должно быть направлено вверх. По одной простой причине, что спрос есть, он не может не есть, а вот а, для того, чтобы, Поддерживать спрос и получать прибыль нужно поднимать цену. В неделе Владимир Владимирович дал указание сделать законопроект об ипотеке по 2%. Если мы с вами зайдем на Федестат, специальный сайт Федеральной службы статистики, и посмотрим индекс цен недвижимости, который отслеживается и строится у нас в стране, то мы с вами обнаружим, что рынок недвижимости это падает в цене. Рынок, он есть как в недвижимости, так и на фондовом рынке. И сейчас мы находимся в некой волне B, которая вскоре должна перейти в волну C. И если мы с вами зайдем на Федеральную службу государственной статистики и начнем качать показатели по разным городам России, то мы запросто сможем с вами составить таблицы. И я заморочился и составил несколько графиков по этим таблицам. Значит, в Центральном федеральном округе, как мы видим, формируется некая коррекционная волна. Здесь вот приблизительно... Получается, первая волна А это волна Б, после чего должно быть еще дополнительное снижение. То же самое наблюдается в Московской области и в Санкт-Петербурге, хотя здесь волна Б немножко... Это все относительные показатели, да? Волна Б немножко более пологая, чем здесь чем в Москве и в Центральном регионе. Друзья мои, это значит, что графики нам показывают и то, что Владимир Владимирович дал указания по ипотеке, то, что цены на недвижимость еще будут продолжать падать. Падать и на первичку, и на вторичку. Если вы сейчас хотите инвестировать в недвижимость, а последние кровные и взять их в ипотеку, то это не лучшее время для инвестиций в недвижимость. Надо дождаться дна рынка, тогда инвестировать, если ваша политика инвестирования спекулятивная. Если же она доходная, политика инвестирования, то тогда, пожалуйста, но нужно уметь это делать, учитесь. В центре внимания также оказался Сургут «Сургутнефтегаз». Ввел ленинское месторождение запасы нефти, на котором составляет около 40 миллионов тонн, что, конечно же, отразилось на акциях компании. И, друзья мои, это довольно не странно, потому что данный инструмент находится, сами понимаете, в чьем... В ведомстве. Но в любом случае по графику мы пока находимся в некой коррекционной плоскости. Не совсем еще понятно, будет ли эта плоскость превращена в пятую волну восходящего движения, либо она останется в боковике. По моим ощущениям это некое боковое движение, которое со временем должно дойти вот до этих уровней. Сейчас же спекулятивно мы сидим в бумаге с довольно серьезных уровней. Ну, то есть тут прибыль уже составляет порядочную сумму, да. И ожидаем развития событий так быстро. Вот это движение может не окончиться. Скорее всего, будут продолжать штурмовать высоты. Анатолий Чубайс, наш лучший экономист, возможно, в кавычках, возможно, действительно, это на чей вкус спора нет, выступил за использование пенсионных накоплений в стартапах. Учитывая тот момент, что НПФ вложили более 50% пенсионных накоплений в корпоративные облигации. Хочу отметить, друзья, что в корпоративных облигациях есть такая тонкость, как технический дефолт. То есть, то, что предлагает товарищ Чубайс и то, что делает негосударственный пенсионный фонд, по сути, это с ваших накоплений, которые пенсионные, да, в негосударственном фонде идет финансирование чужих бизнесов, которые выходят на фондовый рынок. Собственно, друзья, если вы хотите управлять вашим капиталом, я думаю, что стоит ваше же накопление инвестировать так, как вы хотите, а не так, как инвестирует их правительство и не государственный пенсионный фонд. Обращаю ваше внимание на то, что у нас сейчас 160 миллионов, да, допустим, средняя зарплата по стране, Допустим, возьмем самое-самое минимальное значение, там 10 тысяч рублей пускай будет, да? Нет, пускай прожиточный минимум у нас 1,12 тысяч, сейчас пускай 12 тысяч, да? Из этого на негосударственный пенсионный фонд, по-моему, уходит 26%. процентов. 3120 рублей с минимальной зарплаты уходит на негосударственный пенсионный фонд. Мы это делим. На 2 у нас получается 1560 и умножаем на 160. То есть 249 миллионов рублей, да нет, там еще три нуля, значит, 249 миллиардов рублей было инвестировано в какие-то частные компании, которые на рынке, заимствовали деньги для ведения своего бизнеса. Вот так вот это работает, друзья. А я хочу напомнить, что в следующем месяце состоится тренинг в городе Волгограде на открытой площадке. Приглашаю всех желающих. Ссылку на участие в тренинге я оставлю ниже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все самое интересное и полезное на этом канале. Все хорошо.